Как же это красиво, а и сексуально. Доброго времени суток, мои дорогие yeah. друзья. Меня зовут Данта, канала Axel Games. Мы продолжаем с вами играть в Atomic Heart. Мы прошли миссию, где к нам приехали из партии. Иди ко мне. И мы попали в какой-то непонятный мир. Богатый урожай. А, смотри-ка, тут надо собирать какую-то херню. Ебать. Что происходит? Тут вон и взрывы какие-то. А как мне вот эти собрать? Никак. Это люди? Ну вот это точно взрыв. Она выглядит максимально необычно. Вот достижение богатый урожай. А где мне тебя найти? Тут какое-то все игрушечное. странные солдатики. Меня отключили. Я не помню, что именно произошло. Майор сказал, что нужно бежать. Чтобы все начали убегать. все Этот... Э... Штокхаузен пошел к Сечинову К Сечинову Встречать Сеченова пошел. Я так понимаю, мне скорее всего он в ту трубу. Ой, блядь. А, я не могу умереть здесь. Хорошо. Штокхаузен пошел встречать Сеченова наверх. А мы с представителем партии... Бля, забыл его фамилию. Но это 34 Сто процентов. Мне вот стану, да? Ага. Нихерашечки. Так, я не залезу, да, по-другому? Кипец. Но на самом деле, психодел жесткий. Бля, какая пчелка забавно летает. Тиходел жесткий просто. Вот это наркотики. Там сундук вокруг яблока бегает. Так, сюда я не могу пройти. Окей, давай пойдем назад. Сейчас будем запрыгивать. Только в этот раз нам нужно не сразу на яблоко справа, а по прямой выйти до конца. Так. Да, по прямой выйти до конца. Смотри. Ох, ебать. Твою мать. Нет, в смысле? А, я понял, стоп. Блять. И что, назад? Какой пиздец. Ладно, давай сейчас. А вот знаешь, что я заметил? Ишь облака в виде говна. Так, я пробежал. Не узнаю, насколько я правильно все сделал. Ну вроде пробежал Фу, блядь, допрыгнул Ну, я больше не, не вижу места Блядь, я мягкая игрушка, посмотри Очнись. Все, да куда ты дошел? Что-то загружается, какая-то колбочка -то, то ли сохранение, то ли что это будет Смотри, сынок, ты жив? <плых> Кажется, да Дмитрий Сергеевич, правительственная комиссия погибла, тут тело... Во, Молотов, Молотов, Молотов. Что с остальными? Сколько людей его сопровождало? Десятка-полтора. Может, кто-то спасся. Проверьте. А что здесь? Как это случилось? Я ничего не помню. Сюда прорвались роботы. Тебе повезло уцелеть. Дмитрий Сергеевич... Все члены госкомиссии здесь никто не выжил. В смысле все? Но это ничего не меняет. Коллектив должен быть а запущен. А это робот или человек? Я совершенно с вами согласен. Но что делать с мертвым членом Политбюро? Выбора у нас немного. Правая, займись. А вы отправляетесь в радиоцентр и убедитесь, что оборудование правительственной связи А, это бесплатно. правая. А левая в костюме. Я лично сообщу о случившейся трагедии в Политбюро. Действуйте быстрее, Михаил. У нас мало времени. Блядь, что за галлюцинация? Левая, помоги. Как ты, сынок? Я, я опять не справился. Это задание слишком тяжелое для меня. Да ладно, ты, ты, ты для же для просто человек. Особо. Жуткий инцидент. Как же это красиво а? и сексуально. Левая, которая в курточке. Насколько я знаю, их обеих сыграла одна балерина. Я вижу соски. Ха-ха. ОСК-3. Что за ОСК-3? Ну, классно, что балерины, да? А как этого же здесь не было, как оно здесь оказалось? Или это привезли? Да, Это, наверное, полимер. Только Костя остались. Что? это было? Последняя дань усопшему. Дмитрий Сергеевич! У нас проблема. Центральный узел лезет в эфир. Кто-то пытается передать информацию на запад. Кто Но смог кто? подключиться к узлу? На такой способны только два человека. Вы Петров? Петров погиб. Я видел его тело. Только тело? А Петров это прежде всего голова. В смысле голова. Но тело было его. Как это возможно? Филатова. Hmm. Когда твой пособник нейрохирург уровня доктора Филатовой, такое вполне возможно. Вы отследили сигнал? Петров запутывает потоки, но я уверен, он находится в одном из научных центров. Ну да, да. Ты слышал? Найди его. Действуй. Кому, как не мне, правильно? Больше некому, блять. А почему я не могу их оружие взять? Бля, ну что-то... Вот кто-то же со мной разговаривал. Кто со мной разговаривал? С кем я вел диалог? С кем я вел беседу? Что вообще произошло? Так, ну я уже бодренький полон сил. Крас. Что это там было внизу? О чем именно вы спрашиваете? Mm. Кто перебил Кто гос... перевел госкомиссию? Как я выжил? Не могу ответить на этот вопрос. Вы потеряли сознание внезапно, словно вас ударили сзади. Ваше сознание отключилось, и я вместе с ним. А, -а, -а. а что это был за монстр из красного полимера? Это нейрополимерный информационный накопитель. Накопитель? И что он накапливает? Мертвые тела? Шеф сказал, что это была последняя дань усопшему. При чем здесь информация? Этот вопрос нужно задать академику Сеченому. От себя могу лишь сказать, что именно так в свое время погиб профессор Захаров. Охренеть просто. Я был уверен, что полимер безвреден. Прикольно. Допустим. Найдите Виктора как можно скорее и вернитесь на Челомей. Так будет лучше для всех. Крас. А почему этот монстр, в смысле красный нейрополимерный, кто он там? Информационный накопитель выглядит как человек Такова была идея Академика Сеченова Он пожелал, чтобы накопитель умел передвигаться самостоятельно Зачем информационному накопителю ходить? Чтобы случайно удрал и потерялся где-нибудь вместе с важной информацией? Удирать накопитель не станет Он предан Академику Сеченову Я получил достижение, а те еще достижения Когда Дмитрий Сильевич выпускает накопитель во внешний мир Тот всегда находится рядом с ним В качестве дополнительной охраны Чего? Охраны? Он что, тоже может нападать на людей? А как вы думаете, товарищ майор, зачем нейрополимерные субстанции, способные в считанные секунды растворить в себе человека, потребовалось а умение самостоятельно передвигаться? Да, я думаете? согласен. То есть эта хрень может подойти к кому-нибудь сзади и убить, мгновенно не оставив следов? И возникает версия о том, как некто погибший без свидетелей, при загадочных обстоятельствах, поскользнулся и упал в ванну с неким никому неизвестным агрессивным полимером. Ебучий пиродинка. Погнали, ебаный рот. Раз. То есть, когда академик Сечинов отправляет своих близняшек куда-нибудь по делам, он, ну, например, со Штокхаузом, его охраняет этот красный монстр? Как вы понимаете, в отличие от вас, товарищ Штокхаузен не способен самостоятельно добраться внутрь предприятия, кишащего агрессивными роботами. Ему требуется прикрытие. Но оставаться без охраны Сечинов не любит. Не любит. Почему? Он же всенародный любимец, его весь Советский Союз уважает. Ему ничего не грозит. Блядь. Вы так считаете, Думаешь, ему угрожают кремлевские завистники? Скорее, кремлевские конкуренты в борьбе за влатным коллективом. Когда ты собираешься прочувствовать себе весь мир, не стоит удивляться, что появляются желающие отобрать у тебя трон. И это будут очень могущественные желания. Твою мать! Лучше пусть Дмитрий Сергеевич будет генсеком коллектива, чем кто-либо другой. Точно генеральным секретарем. Вы уверены? Конечно. А кем же еще он нужен? Надеюсь, вы правы. Короче, из этих разговоров я понимаю, что происходит какая-то херня. Передать информацию на, на предприятие же введен экстренный протокол. Напрямую передать что-либо Петров не сможет. И Вон еще одна машина Поэтому он пытается ввести в заблуждение центрального управления коллективом. Это вон тот здоровенный шар, который висит. Петров где-то в его районе. Полагаю, да. Предатель где-то Экстренный протокол заблокировал всякую возможность связи предприятия 3826 с внешним миром. Преодолеть эту малахаду невозможно. Тут потребуется целая Академия. Например, Тихо. Академия последствия. Тогда на что же он надеется? Как вы наверняка обратили внимание, из всех каналов связи с внешним миром, один канал все же экстренным протоколом не подчинен. Я застрял, блять. Совершенно верно. Поехали. Этот канал используется лично Академиком Сеченом для связи с Кремлем. Доступа к нему более ни у кого не имеется. Ага, ну, не могу ехать. Почему? Всем привет от Бабы Зимни. И что задумал предатель Петров Полагаю, он надеется ввести центральный узел В заблуждение, выдав себя с Программными средствами за академика Сеченова Вот сволочь Пошли за еще одной машиной вниз Так, да там далеко ехать У Петрова есть реальные шансы обмануть узел Узел же программировали не идиот Наверняка там предусмотрена защита Петров, талантливый инженер-программист Он не просто так попал Тихо. В предприятии 3826 Именно Виктор Петров оптимизировал ранее неуклюжий и крайне неэффективный протокол передачи цифровой информации по схемам Программа Короче, Петров робот, гений. Робот, робот. То есть он лучше всех знает, как именно центральный узел обменивается данными со всеми вокруг. Получается, Петров действительно может обмануть узел. Зачем товарищ Сеченов доверил эти протоколы одному единственному человеку? Бля, Программа, далеко ехать. Это да? Временные средства опалы, получается цифровей, так, что все идет по сядет, пизде будет передаваться через машины. Увеличивают сенсорный хват. Вы потревожили в датчике, майор. Я уже понял. Что я кого-то там потревожил. Да нет, блядь! Ну в смысле? Вылазь. Вылез. Вылез. Короче, пешком пойдем Это вон тот здоровенный шар, который висит в нем Не, если я найду машину где-то рядышком, я на ней поеду да. Предатель где-то там Экстренный протокол заблокировал Всякую возможность связи предприятия 3826 Здоровенный шар миром. это вот это Преодолеть эту блокаду невозможно Тут потребуется целая академия Например, Академия Последствий Тогда на что же он надеется Как вы наверняка обратили внимание Из всех каналов связи с внешним миром Один канал все Сука, робот ебучий. не подчинен Засекреченная линия правительственной связи Совершенно верно на, Этот канал используется лично Академиком Сеченом для связи с Кремлем это Просто Баба по Зина там дело было А Баба М -м, Зина? Ни у кого Всем привет от Бабы Зины И что задумал предатель Петров? Полагаю, он надеется ввести центральный узел в заблуждение Выдав себя Это программными что? средствами за Академика Сеченова Вот сволочь Не-не, нахуй вас, малыши Так, раз У Петрова есть реальные шансы обмануть узел? Узел же программировали не идиоты Наверняка там предусмотрена защита Петров, талантливый инженер-программист он не просто так попал на предприятие 3826 А еще и молодой Виктор Петров оптимизировал ранее неуклюжий И крайне неэффективный протокол передачи цифровой информации По схемам Программист робот и робот-робот То есть он лучше всех знает, как именно центральный узел обменивается данными вокруг Получается, Петров на действительно нахуй. может обмануть узел Зачем Что у меня сила атаки повысилась Я робота с первого удара вырубил это временное После запуска коллектива 2.0 Цифровые каналы связи станут бесполезны и неактуальны. Все будет передаваться через нейрополимерные волновые колебания. Двоичный код канет в лету и программисты вместе с ним. Кто-то Петров так бесится, хочет успеть нагадить, пока у него есть такая Опа. возможность. Элеанора, э -а моя Элеанора. К черту мотивы изменить. желаемое действие. Стрелять. Калаш. Да, я могу сделать калаш. Наконец-то. Отправлен на склад. Дальше улучшение для Калаша, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Улучшение, улучшение. А в смысле? Майор, оружие или спас... Так, давай-ка полимеры сначала посмотрим в плане улучшения персонажа. Что-нибудь есть? Есть, смотри. Можно это получить? Дополнительно? Прирожденный стрелок. Вот это можно получить. Лучше не медицинского. Хорошо. Я не знаю. Мне кажется, нет ничего важнее. Нет ничего важнее, чем сам персонаж. Так, что у меня здесь валяется? Всякая хладокриозалупа у меня валяется. А, он три слота занимает. Ну, давай. Где? АК. а кашечка а -ка -ка Надо патронов накинуть. Подожди. Это что? А что это? Давай так. У меня, конечно, оружия много я ну надо так улучшение калаш тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут местонахождение полигон 12 давайте пока то что есть ствол дульный тормоз компенсатор давай кассетник не хватает ресурсов магазин полигон 10 тоже не могу улучшить Вот это могу улучшить И приклад, наверное, могу, да? Да, могу Чудесно Ну, уже что-то веселенькое есть у нас А если так? Это Нихуя себе! Хорошо идем. Очень хорошо идет колош. Прям... Вот как надо. Погнали. Куда идти? Блядь, была бы у меня машина? Я бы на машине уже доехал. Девчонки, девчонки стоят. Сторонки. Тут, ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту Где нахуй? Здорово, у ⁇ Ах ты, сука, блядь! Нихуя себе! Блять, одной рукой заебал сражаться. На, нахуй. Вот этот из сальто сделал, друг дружочек. Понеслась. Ты, ты, ты слишком много внимания, майор. Скоро здесь будет жарко. Почему много внимания, блять? Я сейчас их быстро потушу и все. Я себе! Извини, Хер И папе. Хера тебе лысого, слышишь? <таспорщик> тих, тих, тих. сейчас мы быстро их потушим все. Что за хуйня а это я все уровень тревоги ноль гуляйте машины увеличивают сенсорный хват Мы потревожили их, датчики майор да в смысле тревога ж пропала нахуй надо... А, блядь. Ты, блядь, там куда через меня поплыл? Ох, сука. Больно ж, блядь кусок говна. Главное, чтобы камеру не восстановили. Все остальное хуйня. Сука. Будьте внимательны, майор. Враг поднимает уровень тревоги. Да сука! Хватит восстанавливать камеру, мрази! Да нахуй вас просто! Я так патронов не наберусь Научный центр Сечного. Это кто, блять, там? Все тихо. Уровень тревоги ноль, нормально. Да, здесь лутать надо все. Это ебучий членосос! Это да, это, мой мальчик, блядь. то самое чувство когда главный герой ругается больше чем я по факту я могу только там блякать иногда тихо лутает все что есть все вроде все не не все Блять, он стоит на улице, уёбок. Так, здесь ничего, пошли. Говна наделали, блядь, своего. Сука, вовчик, блядь. Пизда тебе, калькулятор.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 Откуда меня знаю? Особенно если мы хотим получить необычную мысль, а продвинутую Цвета «Алая Звезда, например Откуда они меня знают? Вы меня знаете? Конечно, я ведь из отдела кадров Я знаю всех и соцрейтин каждого У меня он был почти что самый высокий Прикольно И вот из-за этого... Я вне смены осталась специально, потому что мне для повышения рейтинга надо было всего лишь восемь часов сверхурочных. Все было бы хорошо, если бы каждая пятая сволочь не начала пытаться Чего, повысить блять? свой рейтинг перед полимеризацией. И от этого случилась социальная девальвация. Вы правда умерли, потому что хотели себе цацку покрасивее? Вы что, сорока? Это вы сейчас что, издеваетесь? Я нет Идите уже. Все равно я всего лишь Это точно На нахуй Так, лутай, лутай, лутай, лутай Так, 45 патронов в АК есть Сейчас, может, еще что-нибудь лутанем Иногда может быть такое, что даже патрон не придется делать Если повезет Но это прям если очень повезет А мне обычно не везет Не, ну уже 29, было 0 Считай обойму насобирали Не обойму, а пак Там пак из 90 штук Нормально 68 штучек 60. Товарищ не где-то неподалеку. Тише. Как он может быть жив, блять? Конечно, ебаная печенька, блядь. Блять. Печенька в 38 метрах. На крышу. Здесь, мне кажется, будет разъеб. Нет. Ой, неплохо. Так, видел патроны. Пошел, как ты нахуй отсюда. ни одна вот это <Слышко> давай давай давай беги беги на прогулку вышел усатый блять ведроид иди к папе. иди к маме блять да и к папе тоже не в плане что я мама короче ладно забить Не быку. Ты чё, охуел? Подожди, подожди. Ты, блядь, на кого свой жало открыл, нам? Один на один, блядь? За печенье? Рассыпался членосос. Это тоже Петров? Блядь, нет. Блять, больно нахуй. Бежать, бежать, бежать. Но они в дом не должны заходить. Так, ставь печеньку. Сука, какой экшен, а лютый? Все любят печеньки. Почему-то храз молчит, мне это не нравится. Ну что, попались голубки? Сука. Так, а я же видел труп Петрова. Ты убил его. Виктор, хватит. Довольно смертей. Да просто вырубил. Просто вырубил. Быть, Ничего не понимаю. Достойно ли души смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? Нет, это все неправильно. Это неправильно. Я не согласен. Нет, Лариса, извини, но я тебя не понимаю. Он здесь все разнес. А ты... ты... А я врач. И сегодня погибло уже достаточно людей. Людей, Лариса! А это зверь. Цепной пес. По приказу Сеченого порвет кого угодно! Виктор, он прикован. Я запрограммирую лечение, и мы пойдем. Куда? За нами никто не придет. А все планы на побег уничтожила этот маньяк. Я знаю, но мы что-нибудь придумаем. Сомневаюсь. Освободите меня и обещаю, что все закончится быстро <свободите> и безболезненно. Водал голос. Залаял. Видишь, он только очнулся и уже угрожает! Я хотя бы угрожаю. А скольких людей без предупреждения порубили в капусту твои роботы? Две? Три тысячи, а? Виктор тут ни при чем. Он лишь вызвал локальный сбой. Локальный сбой? Какого хрена тогда на твоем Викторе не царапинки, м? Что за бред ты несешь? Бред? В Авилове, На ВДНХ. Здесь роботы атакуют всех без разбор, всех кроме вас. Почему, если вы их не контролируете? Не понял. Виктор? Ты же говорил, что не имеешь никакого отношения. Конечно, не имеет. Чего он там еще успел тебе наплести, а? Виктор! Это было необходимо! Простой сбой ничего бы не изменил! Дебил, блядь, людей убил, сука, тупая Как ты мог? Ха, <laughs> сука, <laughs> лежит Как я мог? Ты же сама сказала, весь мир может погибнуть Нет, не трогай меня а ты действительно ей ничего не сказал э, э, полегче а -а -а. тихо тихо лариса стой лариса да ничего я тебя уже не спасет козел а можно меня как-то выпустить Это кто? Это мой робот? Или нет? Очень похож на моего. Петри вызывает Челомей. Петров бежал. Снова. Нечаев, я вижу, тебе нравится за ним гоняться. Петров не должен помешать запуску нового коллектива. Давай сюда. Найди преступника. Немедленно. Нам удалось разозлить волшебника, товарищ майор Я уже понял, не лезь под руку, а Да сука Не успел Блядь, тяжело О, -о, -о ни себе это было сложно Но это выход куда? Ух, пизда Что мне 1300 метров бежать, просто? Я драться не хочу, там блять толпа Да ты и опасный... Сука, блядь. Что, не ожидал меня услышать? Я тебя не только услышу, но очень скоро увижу. Готовься, больной сучёныш. Согласен. Готовь, Сюрпризы тебя уже ждут, пёс. Ты настроил против меня Ларису, гад. Теперь она не отвечает на мои вызовы. Ты сам но долбоёб, блядь, сможешь. устроил но это. А если не сможешь, то не прощай, не похер. Крас, ты можешь отследить звонок? Где находится эта сволочь? Ведет из вижу машину. Театра на территории предприятия. Вот клоу. Театра, а не цирк, товарищ майор. Я отмечу вам направление. Теперь предатели от меня не уйдите. Блять, я не упущу. Я могу ехать или нет? Что блять происходит нахуй? Сука, ебаная тварь! сука да ёбаный в рот какого хуя этот робот на меня лезет я просто хочу уехать блять они везде там насрано, этими роботами ебало свой сцени. Я тебя не только услышу, но очень скоро увижу Готовься, больной сученыш Готовлюсь, уж поверь Сюрпризы тебя уже ждут, пес ты Сам пес Против меня Ларису Кат Теперь она не отвечает на мои вызовы Прости, если сможешь А если не сможешь, то не прощай, не похер Крас, ты можешь отследить звонок? Где находится эта сволочь? Я убежу театра имени Театра? На территории предприятия? Вот клоун Театр, а не цирк, товарищ. Я отмечу вам направление. Теперь предатель от меня не уйдет. Второй раз я его не упущу. Погнали, только аккуратно, поехали. Идея ведь, ребят. Блять. Хороший трек. Сторонки стоят. Вот это трек. Десять девчонок. По статистике девять ребят. Здорово, ебланы. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тих, тих, тих. Коровы. Коровы, блядь! Блядь. Корова! Блять. Бежать Бежать, Бежать! <майор> Блять, какие же у них разговоры Но это чисто сегодня советский форсаж, а не серия СССР, оплот а мира Понял Только концовки у нас антисоциальные 100%. 100%. Девочки, по статистике 9, ребят. <свист> вот это я сейчас чуть не заехал, бля. дойду блять ох нихуя себе ох нихуя себе кровь, обложился роботами в 10 слоев он пытается выжить на вы правы, товарищ майор из театра ему бежать больше некуда это его последний шанс нет у него шанса. <свят> а в театр надо спуститься И ебучие пироги такой же пельмень переросток едва не отправил меня на тот свет в деревне лесника. Мне даже убить его было толком нечего. Мне Запустите сейчас еще у меня патронов вот нет. Оружие, товарищ майор. Вот охраняет вход. театр нам не войти. У меня нет Путь патронов. Пять минут. С удовольствием поквитаюсь с ним за все хорошие подобные Блять, вон стояла Элеонора. Это пиздец, сказал отец Сейчас, я тебя Ну давай, давай Сейчас мы с Беляшом будем пару часов пиздиться Сука, маленький ублюдок Ну не маленький Пошла жара! ожидал отстрелю жопу патронов не хватает Давай. Ну давай, блядь. Рабохер. На тебя по жопе. Очень долго я буду с ним драться. Очень долго, блядь. Ты ч, охуел? Сейчас я тебя охлажу, блядь. О, у него. Он типа врезми бирсерка вошел? Тука. Ну что, попробуем Не получится Пойдем за патронами Сука На нахуй ебаный беляш Маленький, а уже уёбок Тихонько Ну, а две трети Мы ему сняли Сука Саный пельмень, блять Ох, нихуя Это что новенькое Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Три четвертых четвертых Что Что уже Уже сломался, блять? В чем дело, мразь? Не нравится, блядь? Тихо. Тихо. Осталось немного Давай уже дуй своей водичкой, блять Огненной На нахуй Кусок говна, блять Пожарка О, да Так, что тут у нас? Нормальная боевка получилась, есть какая. Я думаю, надо, наверное, стужу прокачать. Так, а у персонажа что-нибудь можно? О, максимальное здоровье. Вы можете применить лечебную капсулу одной рукой. Ах, этот на руки бандит. Стужа. Ну давай стужу. Принудительную заморозку. Так, Наш дальше, Элеонора. Фон. Оружие мне, пожалуйста. Запили. Склад. У меня на складе много, а у персонажа О, нет. нет. От слова совсем. Патронов ноль Так, дай-ка я оружие все сложу вверх Чтобы понимать, что у меня по месту здесь Что вот это я так и не понял, блядь Гранаты какие-то А, ну да, это для гранатомета, которого у меня нету Так Улучшений много Для начала патроны надо сделать Расходники, боеприпасы Подожди, расходники Вот боеприпасы Да, это для крепыша Так, для калаша Создавай сколько есть Так, что мы еще можем Так, боеприпасы Оно ж не на склад пошло Оно ж не на склад пошло, правильно? Вот доминатор А вот крепыш Надо будет найти рецепт Да и доминатора надо было бы сделать И что-нибудь вот из такого может Оно было как-то посильнее, мне кажется Снежок, леса, лучше чем топор Так, э -э, боеприпасы Ну давай хоть, не, ладно, стоп, подожди если что, будем дробовиком сражаться, что делать? Майор, оружие и... Пушки! Так, где дробовик? Улучшить Так, стоп, для калаша улучшение можно сделать? Приклад Ствол Нельзя Кассетник Не хватает Магазин Ага. А, на полигоне 10 я могу только его найти. А че, как это я его проебал на полигоне 10? Я был там? Я понял. Хорошо. Так, ну давай так, Крепыш, а? Или это не Крепыш? А, это КС-23, блядь. Куда я смотрю? Кассетный модуль Давай Нормально Все, погнали Я так понимаю, у меня сейчас куча сражений будет Поэтому тут нет смысла, блядь, что-то ждать, терпеть Я думал, это вход. Подожди, а где вход туда? Снизу, что ли? А как пройти? Эта штука никак не откроется? Блядь, ну пошли прыгнем в воду. Нет, пойдем сейчас поплаваем Ага, нельзя как, А как попасть, подожди Блять, я дебил Так, всем здравствуйте Забирай все, что есть Так, часы Это для, для достижения, я думаю, часы так, оставь это Дверь Так, нажимай, нажимай, нажимай, нажимай, поехали Раз. О, Можешь отследить местонахождение Петрова? К сожалению, нет Петров больше не выходит в эфир Я отслежу его при следующем сеансе связи Понятно. А как Значит, Петров может быть жить, будь, жив, если вот мы убили он его? Он сядет в какой-нибудь чей поглубже и будет сидеть там, надеясь, что роботы убьют меня, пока я буду его искать. Должен предупредить, что Петров очень хорошо знает этот театр. У него имеются основания надеяться на такой исход. Надежда умирает последней, но на этот раз она умрет раньше Петрова. А, почему Петров, так хорошо, Петров знает? так хорошо знает этот театр? Театр являлся одним из основных мест работы Виктора Петрова, пока он не был объявлен преступником. О, сохранение. Ностальгирующий кукловод, значит? Он настраивал и проверял театр безрезультатно. В... Чего? Так, подожди, на меня сохранится. Пойдем, надо посмотрим, что тут почему. Все сохранилось. Я сохранюсь. Товарищ сохранился. майор, прошу на сцену. Пришел добить меня, пес! Иди, иди, я весь твой. У вас давно не было женщины, майор. Это да что? Это, это экспонат интерактивный. Ты ведь как собака! Грызешь тех, кого приказали, только. Сделай одолжение. Грызи меня без удовольствия. <смех> Что это? Умка <Фу? смех> <На> в <прежнем? смех> Это ловушка. Сволочь. Я все равно до тебя доберусь. Держитесь, Блядь. товарищ майор. Пытаюсь подавить разряд. Блать. Болшки будут. Ну достану, гадок. Бля, нихуясь, Они тут друг против дружки сражаются. Разряд подавляет. Как вы себя чувствуете, товарищ майор? Хуёво. И гараж. не уйдет, братья. Так получается растение сильнее блять, оно еще и умнее Сюда Как тебе такое, мразь? А почему я не могу с него забрать? Я должен туда проползти, правильно? Я не могу его потушить что это? Подожди, мне не надо было сюда ползти. Ну, я что-то забрал полезное. Назад получается идти. А, дверь открылась. Это балерина, но у него голос как у терешковой очень интересно, но нихуя не ест. Потом. Очень интересно, но нихуя не ест. Нахуй. Всех вас нахуй. Откуда, сука, вас только лезет, блядь? Умру, довезу их клоу. Так что сегодня ты умрёшь, майор! А, вижу. Откуда она всё знает? Ебать! Откуда вас там так много Давай-давай Лети нахуй, еблан А это же босс Мини-мини-босс Такой уже был что за музыка, а? Откуда они, блядь, до сих пор летят? Да ты ебись от меня Сука Ебучие цветы. Сука, растения ссаные. Патронов уже нету, блядь, опять. Рафик, ты что здесь делаешь? Не знаю, что я там собрал. Смотри, а больно. Мое, куда дальше? Вижу. Это Бураф развлекался сразу ясно ого блять вот это mm -hmm. я налутал конечно куда идти не буду я нажимать на двух кнопку mm -hmm. так погнали там Рафик ругается. Ну что ты молчишь, друг? Подожди, нахуй. Блять, нет, я не хотел тебя бить, рафик. Почему я Рафиков ударил? Выберите желаемое действие. Стрелять, стрелять, стрелять. Расходники, боеприпасы. Ну, хоть сколько? создавай. А Рафика можно победить? Я вот не знаю, потому что он ёбнутый пиздец просто. Я не хотел тебя трогать. Пожалуйста, я не хочу Ой, я победил Рафика Сука, не хотел Часы Так, можем теперь спокойно Эти загадку отгадывать Я думаю, надо заканчивать серию Насыщенно получилось очень Так Сюда. Подожди. Блять, теперь далеко слишком. так. Да ёбаный в рот. Во, блять, наконец. Кто там будет сейчас? Я слышу, кто там только кто-то ругает. процветающие ведь общество, откуда только берутся такие? -то. Блять, да ну нахуй! Вы что, ебанулись? Так, на этом пока закончим. Опять плющ, блядь. Сейчас я все дырки блядь, выбью. Погнали. Погнали нахуй. Пошла жара. Прожайся. что -то как-то Калаш не внушает мне доверия. Как-то очень мало урон. Да, блять срабатывание сорви голова. Блять, опять он меня схватил. Закрой свой рот, Петровна. Сука, хотел серию закончить. На, нахуй, два босса. Жак, измяк, отнюшку! Куда, блядь, они летят? Все, последнее. Но мне эти уебаны маленькие мешают больше, чем, блядь. Сука! Ладно нахуй, блядь, плюч, сука! Блядь, больно. А где он, нахуй? Да не, я топором, без топора буду его 10 лет бить. Да, и с топором тоже. Да сука Умрет, майор. Петров ебучий С своими, блять, монстрами Что, что, что нажимать Сражайся. Да ты заебал Я попасть не могу по нему. <свист> Аллилуйя. <свист> На нахуй. Не а нечего сдаваться, блять. Кому сдаваться? Я Такой хуйня, как блядь. ты. Мне кажется, что в игре как-то слишком много боссов Бейся, Ты же здесь Тихо Не попал Сука Да давай быстрее У меня воздух поднял. А нет, нормально. Все Половину сняли. Нормально. Собака, блядь, какая-то, нахуй. песель ебаный, блядь. Тварь, говно, нахуй. <зыв> да, ты, блядь, не да закрой свой рот! <зыв> я не сдаюсь, нахуй. Сука, больно. Пёс, ты же здесь, да, Мне кажется... Плющ стал сильнее с прошлого раза Вот реально Где он, блядь? Блядь, он меня опять словил Блядь Умер Значит, плюща оставляем на следующую серию